Мне очень приятно вас видеть сегодня на вебинаре. Сегодня мы поговорим про коммерческое предложение 3CX. Со многими из вас я уже знакома. Те, кто меня не знает, меня зовут Татьяна Мелушкана. Я являюсь менеджером по обслуживанию партнеров 3CX в странах России, Скандинавии, СНГ, Грузии и Украины. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне. Мы начнем. Этот вебинар будет записан. Потом я могу вам его прислать, если будет необходимость. Напишите мне в чате, если это будет надо, либо напишите мне на почту. Цель нашего вебинара сегодня – показать вам, как сформулировать цену за комплект предложения с 3CX. Какая информация вам нужна от вашего клиента, чтобы включить все необходимые составляющие. Четыре ключевых момента помогут вам составить корректное предложение для клиента. Первое – узнать клиента, оценка потребностей клиента. Узнайте, что для клиента является самым важным в использовании телефонии и что он хотел бы улучшить. Следующее – это оценка их текущей среды и определение того, готовы ли они к UIP. Следующее – это планирование вашего предложения основываясь на полученную информацию о потребностях клиента и текущей ситуации, его пожелания. И последнее – это предложение решения, которое удовлетворит клиента в полной мере. Итак, первое, что вам нужно сделать, это оценить текущую ситуацию клиента. Вы можете сделать это, задав несколько вопросов, которые помогут вам раскрыть их мотивацию. Сначала спросите, зачем им новая телефонная система. Телефонная система – это значительные инвестиции, и большинство компаний не будут спешить с покупкой новой системы без веских причин. Причины могут быть следующие. Переезд в новый офис, требуется обновление или продление существующего решения, но оно слишком дорогое. Их текущее решение устарело. Они хотят использовать мобильность и гибкость. Может быть, что-то им не нравится в нынешней системе, например, функции, удобство пользования. Вы не узнаете, пока не спросите. Затем узнаете, кто их текущий поставщик и сколько они в настоящее время платят. Это поможет вам сравнить ваши решения и цены с конкурентами. Помимо того, чтобы выяснить, почему они собираются купить новую систему, выясните, какие потребности наиболее важны для них.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 Если они планируют расширяться, то хорошо знать об этом заранее, чтобы вы могли разработать систему, масштабируемую с минимальными усилиями. Используйте эту информацию, чтобы рассказать о функциях 3CX, которые помогут еще больше сэкономить им средств, увеличить эффективность. Например, ваш клиент – это компания с небольшим колл-центром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 Это поможет вам определить функции, от которых они выигрывают. Больше всего скорректировать цены, чтобы приблизиться к их ожиданиям. Понять, с чем вам придется конкурировать, с их действующим поставщиком или другими поставщиками в тендере. Ожидания клиента от новой системы.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 все, что необходимо клиенту, а затем представить дополнительные функции, которые будут полезны в работе и помогут увеличить эффективность. Вы знаете, у клиента следующую информацию. Планирует ли он подключать удаленных или мобильных пользователей? Планирует ли подключать филиалы? Хотят ли они высококлассные бизнес-функции? Ну, например, автосекретарь, очереди вызовов, группы поиска. Хотят ли улучшить обслуживание клиентов с помощью интеграции CRM? Как сотрудники на самом деле используют систему ежедневно? Узнайте, что для клиента самое важное. Аудит текущей инфраструктуры включает в себя следующие моменты. Су существование аналоговой линии. Есть ли у них существующие аналоговые линии, которые они хотят сохранить? Если заказчик имеет аналоговые линии и желает их сохранить, потребуется в IP шлюз. Мы рекомендуем, чтобы при наличии хорошего подключения к интернету вы попытались перевести клиента на септранки. Есть ли у них существующие септранки, которые они хотят сохранить? Сколько у них входящих линий и нужно ли им добавить больше? Айпи телефоны Сколько расширений они используют в настоящее время? Нужно ли им больше? Хотят ли они повторно использовать старые телефоны? Если да, то какие? И возможно ли это? Поддерживаются ли они нами? Конечно, проще сказать клиенту, что он может использовать свои старые телефоны, но имейте в виду, что старые устаревшие модели будет сложнее настроить. Они будут иметь потенциальные проблемы с безопасностью, никогда не будут иметь такого же удобства использования, как современные. Управляйте ожиданиями клиента, объясните, что старые устаревшие телефоны удовлетворят только тех пользователей, кто минимально их использует. Если у клиента менее 20 телефонов, то не стоит оставлять старые аппараты, а лучше сменить на новые. Выясните, нужны ли им телефоны для конференц-залов. CRM, CRM интеграции. Потребуется ли клиенту интеграция с CRM? С его помощью клиент может обеспечить более качественное обслуживание клиентов. Если клиент хочет этого, проверьте, какую CRM-систему он использует и поддерживает ли, поддерживается ли эта система нами. Если нет, то в этом случае есть возможность дополнительного заработка для вас на разработке интеграции для клиента и ее установки. Следующее – смартфоны и гарнитуры. Выясните, будут ли удаленные пользователи, будут ли они использовать 4G, что еще, каким, каким пользователям требуются служебные телефоны, какие модели смартфонов они используют. Расскажите также про наши аппликации возможности работать удаленно. Выясните, нужны ли пользователям гарнитуры, наушники, микрофоны. Это хорошая возможность дополнительного заработка. Выясните, есть ли у клиентов филиалы, где они находятся, сколько там пользователей, какие функции будут необходимы. Uh, у многих клиентов представительства в Москве, например, и филиалы по всей России. Да, то есть есть возможность подключить всех. Следующее ⁇ функционал контакта или колл-центра. Требуется ли клиенту функциональность колл-центра? Uh, возможность ставить вызовы в очередь, направлять их агентам, отчетность, которая предлагается в функции колл-центра. Это все позволит ему отслеживать производительность агента и обслуживание клиентов. И последнее — это облако или локально, то есть где, где его размещать. Будут ли они более склонны размещаться в облаке или локально? Если клиенту необходимо размещение в облаке, то уточните, в каком облаке. В частном управляемом IT-администратором. То есть это поможет вам и может стать уникальным аргументом в пользу дополнительной продажи. Если в облаке под их управлением, то... Тоже, как выяснить эту информацию. Если локально, то на какой машине? Да, на существующем сервере или на устройстве мини-пси? Linux или Windows? Всю эту информацию необходимо узнать. Что касается вебинаров, записей, я... Да, я их записываю. Этот вебинар я записываю, я вам потом перешлю вместе с дополнительной информацией. У меня подготовлена анкета на русском и английском языке с вопросами для клиентов. То есть эта анкета вам поможет. Эти все вопросы, про которые мы сейчас говорим, то, что мы обговариваем, там они компактно составлены в анкету. анкеты и дополнительная информация. Я вам вышлю. Вместе с этой презентацией, вместе с этим вебинаром. Вебинар вам будет доступен в течение 7 дней. Вебинары, которые мы будем публиковать на YouTube, я запишу немножко позже, а предыдущие вебинары, онбординг и продажи 30 cx я запишу, скорее всего, на этой неделе и тоже вышлю вам. Продолжим. Аудит текущей системы связи. Проведение обзора или аудита текущей сети и офисной среды является очень важной частью предложения новой телефонной системы и предоставления точной стоимости. Основные вопросы, на которые вам нужно будет обратить внимание во время аудита, следующие. У них аналоговая система и, или она основана на IP? Готова ли сеть к VoIP? Ну, хотя бы для LAN. Есть ли у них переключатели по IP? Если у них межсетевой экран с поддержкой в UIP? Можно ли получить к нему доступ для создания правил переадресации портов? Сможете ли вы отключить SIP-ILGAM? А, имеет ли заказчик доста достаточную скорость интернета для поддержки удаленных пользователей, филиалов или поставщиков услуг в UIP? Есть ли у них существующий сервер с достаточной мощностью, чтобы добавить дополнительную виртуальную машину? Если у них его нет... Есть ли в серверной стойке место для другого сервера? Планирование вашего предложения. Когда вы понимаете потребности и ожидания ваших клиентов от системы, вы можете составить предложение. Окончательная стоимость предложения будет состоять из четырех ключевых элементов: лицензия 3 cx ваш сервер или стоимость хостинга, ваш септранг и стоимость оборудования. Для начала работайте с лицензионным предложением, то есть выясните, какая лицензия им необходима. Мы уже обсуждали это на предыдущих вебинарах, но еще раз повторимся, еще раз расскажу, что стоимость 3CX основана на количестве одновременных вызовов, поэтому вам нужно знать, сколько звонков потребуется клиенту при максимальном использовании, чтобы вы могли указать подходящую лицензию 3CX. Одновременные вызовы включают внутренние и внешние вызовы, как правило, вы можете использовать следующую формулу, которую я тоже уже озвучивала ранее. Это количество пользователей делим на три. Далее определитесь с изданием, то есть с редакцией 3CX. В 3CX доступны три редакции, стандартная, включает большинство необходимых функций. Про добавляет очереди вызовов, интеграцию с CRM отчеты, запись разговоров и другие функции повышения производительности. Enterprise добавляет функции колл-центра, корпоративный брендинг, логотип на IP-телефоне, отказоустойчивый кластер и детальный административный контроль. Затем добавьте в стоимость любого приобретаемого комплекта ваши СИП-каналы и хостинг.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 После того, как вы составили основу для своего предложения, вы можете рассмотреть дополнительные услуги, которые вы можете предложить для увеличения своего дохода. Мы, опять же, этот вопрос рассматривали на предыдущих э, вебинарах, но повторюсь еще раз. Первое – это обучение. Э, обучение – это достаточно крупная затрата времени для установки каждого клиента. Очень важно обеспечить эффективное использование системы. То есть если вы установите новую телефонную систему и предоставите клиенту самим разбираться с ней, ну, скорее всего, он не будет так доволен, потому что он не знает всего функционала. Обучение системного администратора не менее важно. Найдите время, чтобы посидеть с ним, с этим человеком, который будет отвечать за настройку, расширение технические действия, если это не вы. И обучите, чтобы ему не приходилось так часто звонить вам, когда это будет необходимо или необходимо будет сделать какие-то изменения. То же самое с офисным администратором. Они будут иметь дело с большим количеством функций системы, чем средний сотрудник. Так же, как обучение системных администраторов, это даст им инструменты, чтобы быть уверенными в использовании новой системы. Следующая техническая поддержка ключевая часть постоянного дохода, которую вы не должны упускать из виду. Вы можете предложить экстренную поддержку, техническую поддержку 24 на 7 или определенное количество часов обслуживания в месяц. Установка и настройка, удаление старой системы. Учли ли вы время, необходимое для установки? Плюс удаление старой системы. На распаковку и сборку каждого телефона требуется примерно одна минута. Если вашему клиенту потребуется 60 новых телефонов, 100 – это дополнительное время оплачиваем труда. Следующее. Можете ли вы предоставить интеграцию с CRM и разработку голосовых приложений, CallFlow Design? CRM позволит увеличить эффективность клиенту и качество обслуживания.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 250 тысяч установок в 190 странах и офисов в 12 из них. Это презентация 30x. Да? Таким же образом вы можете сделать презентацию представления своей компании. Расскажите, что отличает вас от ваших конкурентов, потому что при участии в тендере вы не единственный участник и участвует более одной компании. Вы можете начать свое предложение, например, наша компания гарантирует вам то-то и то-то, например, техническую поддержку 24 на 7, или в отличие от других системных интеграторов на рынке, мы там, произвели интеграцию с тем-то и с тем-то, или единственные на рынке, которые предлагают такую-то и такую-то услугу. Да? Найдите свои уникальные особенности, что вас отличает от конкурентов. Затем сделайте краткий обзор 3CX. У нас есть контент, доступный в вашем наборе маркетинговых инструментов, которые вы можете использовать. Как я показывала на первом вебинаре, про ваш партнерский портал, это находится в разделе «Ресурсы», «Маркетинговые материалы». Если вы нажмете на российский флаг на русском, да. Вы получите все маркетинговые материалы. Там есть презентации, там есть логотипы, баннеры, очень много информации, которая поможет вам при продаже. После этого объясните клиенту, почему 3CX это решение, которое вы предлагаете, исходя из конкретных потребностей и требований клиентов. Обрисуйте особенности системы, покажите им, что именно будет включать их система, как вы планируете ее проектировать, выделите функции, которые им важно иметь, без которых они не могут работать, а также все уникальные функции, которые вы добавили. Если есть возможность включить еще и дополнительные уникальные функции за дополнительную плату, расскажите об этой возможности. Может быть, им не нужно сейчас, а в будущем а, они запомнят и обратятся к вам. А, разбейте стоимость на составные части, оговорите следующие шаги и сроки развертывания. Последнее – это внедрение системы. А, предложение составлено, заказчик согласился на работу, и теперь вы выполняете ее. Подготовьтесь перед развертыванием у заказчика. Очень важно – во-первых, установить 3CX у себя и знакомиться с ним. нфр ключи про которые тоже мы неоднократно говорили. У вас есть два NFR-ключа. Уровня Enterprise – ключ. Ключ уровня Enterprise для вашего использования внутри компании. Второй ключ Professional для тестов. Важно, чтобы вы их активизировали, важно, чтобы вы их использовали. Пройдите обучение – 3CX, технические вебинары, которые в данный момент тоже у нас проходят, проводит мой коллега Олег. Сегодня у нас будет вторая часть intermediate курса, чтобы вы сдали на сертификацию, если еще не успели это сделать. Поэтому обучающие курсы важны, получение сертификатов также. Сертификат – это не только знание, да? курсы – это не только знания, Это также и статус. То есть в определенный момент а, партнеров определенного уровня мы публикуем у нас на веб-сайте. И как я уже говорила ранее, когда клиент заходит на наш веб-сайт и выбирает партнеров, он в принципе не особо с вами знаком. Очень важно описание и очень важен уровень сертификации. Из двух партнеров, например, серебряного уровня у одного Будет Basic сертификация, а у второго все три – Basic, Intermediate, Advanced. Как вы думаете, кого он выберет? Конечно же, того, у кого больше сертификатов. Это показывает вашу компетенцию. А после этого подготовьтесь к развертыванию с ключевой информацией, которая вам понадобится во время установки. Наличие ноу-хау, информации является ключом к тому, чтобы выглядеть профессионально и выполнять свою работу качественно. Развертывание за пределами площадки и пробный запуск перед основным э, установкой. Да. Лучший способ сократить время, простое вашего клиента, это настроить большинство функций перед тем, как отправиться в офис. Вы можете заранее настроить большинство функций в собственном офисе. Сделав это, вы сможете явиться к клиенту и потратить совсем немного его времени на фактическое развертывание. Развертывание. Ограничит его время, в течение которого э, вы будете работать, да, ограничит и ваше время, и его время. И поможет вам выглядеть более эффективно и профессионально. Очень важно запланировать дальнейшие встречи. То есть follow-up клиента после развертывания очень важен. Э,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 Это вам поможет улучшить и репутацию, и стать хорошим ориентиром для будущих работ, потому что, естественно, клиенты общаются друг с другом, и они вас могут порекомендовать, рассказать, как все хорошо прошло, как, как им нравится система, как им понравилось ваше обслуживание, и порекомендовать вас следующему клиенту. Да? То есть таким образом вы увеличите... увеличите свой портфель клиентов. Так. Как лучше хорошо бы получить разработанный вами шаблон КП для потенциальных клиентов 30Х? Так как лучше разработчика, никто не знает, что особенного предлагать и как. А, знаете как, у нас закончилась презентация, сейчас вопросы, сейчас мы можем обсудить <coughs> по поводу как и кому предлагать. Естественно, когда вы знаете про 3CX, про весь функционал, мы можем обсуждать это очень долго и детально, но это будет вебинар на несколько часов, если мы будем по всем функциям проходить. Вот. Очень важно определиться с вашим клиентом, кто ваш клиент. Например, вы фокусируетесь больше на госучреждении, вы фокусируетесь на колл-центре, вы фокусируетесь на медицинские учреждения и так далее, и так далее. Если у вас есть свой определенный клиент, тогда вам, вы знаете, что ему предлагать. У вас уже рука набита, и вы м, понимаете, какие функции в каком бизнесе на, наиболее важны. Как я уже сказала, я пришлю вам анкеты, которые хорошо было бы давать клиентам в начале. Да? То есть вы задаете вопросы, не просто задаете вопросы, а он уже на них отвечает. Или вы сможете выслать им заранее клиенту и прийти уже с готовым решением, потому что он вам пришлет ответы. Мы иногда с партнерами созваниваемся перед конкретным проектом и обсуждаем, как его лучше предложить что лучше, например, данной конкретной организации мы можем, какое предложение сделать. Поэтому, если у вас возникают какие-то сомнения, у вас есть проект, позвоните мне. Мы с вами сядем, подумаем вместе, проговорим весь функционал, потому что каждая организация очень индивидуальна, у каждого свои потребности. Кто-то хочет все бесплатно, кто-то хочет максимальный функционал. Очень разные клиенты, причем они могут быть в одной э, бизнес-сфере. Поэтому я всегда буду рада получить ваш звонок и ответить на, на любые вопросы. Мы можем сделать веб-митинг а, с вами. Я вам тоже покажу и веб-страницу, и портал ваш клиентский, и мы все можем обсудить. Если у вас какие-то вопросы, пишите в чате. Или пишите мне на электронную почту. Это моя электронная почта. Если возникают вопросы, смело пишите. Я вышлю вам сегодняшний вебинар, я вышлю вам презентацию, я вышлю вам анкету. Я буду рада с вами пообщаться с каждым индивидуально и помочь вам составить предложения для клиентов. Да, То есть первые коммерческие предложения мы можем составлять вместе. Смело звоните, пишите. Я была рада с вами пообщаться Я была рада, что вы присоединились ко мне сегодня. Если вопросов нет, то я думаю, что мы можем заканчивать. Если вопросы появятся, тогда пишите мне на электронную почту. Я пришлю всем опросники. Я пришлю вам всем и презентацию, и вебинары и опросники. Если что-то еще необходимо, тоже пишите. Как я уже говорила, очень индивидуально у каждого. У нас как раз на прошлой неделе мы с партнером сидели и обсуждали его предложение. Сложный был такой клиент. Мы, наверное, час сидели, но мы нашли решение. Мы нашли то, что может его заинтересовать. Поэтому смело звоните. Одна голова хорошо, две лучше. Хорошо, коллеги. Если вопросов нет, мы заканчиваем. Еще раз спасибо большое, что присутствовали сегодня. Следующий вебинар будет через неделю. Мы поговорим про функции колл-центра. Присоединится мой коллега, технически подкованный, опытный. Он является и нашим коллегой, и нашим дистрибьютором. То есть у него очень большой опыт. Вы сможете задавать технические вопросы уже. У него есть опыт реальной работы с клиентами. Поэтому я думаю, что это будет очень ценно. Также мы планируем вебинар с IP-матикой, точнее ip Матика планирует вебинар по call-flow-дизайн. Это очень сложная тема, объем... такая э, насыщенная. Если у вас есть конкретные вопросы по call-flow-дизайну, вы смело можете присылать мне, чтобы мы подготовились к презентации и поставили ответы на вопросы в презентацию вставили. И если вам необходимы еще какие-то вебинарные, какие-то темы, тоже смело пишите. Технические курсы уже идут. Уже прошел. На прошлой неделе было два, две части для basic уровня сертификации. На этой неделе у нас идет интермедиат курсы. Сегодня будет второй день интермедиат курсов. Ну, вы можете еще успеть записаться. Я вам тоже могу скинуть слинки на эти обучения технические. Третий, адванс, курсы технические будут в октябре. Тоже я вам пришлю информацию. Да. Единственное, что он не записывает эти курсы. Я вам могу скинуть записи на YouTube IP-матики. IP тоже проводила технические обучения в июле, и они записали свои курсы. Они записали эти обучения. И у них на YouTube-канале они сохранились. Я вам могу тоже скинуть линк. Так как все еще присутствуют, я вам расскажу одну историю. Uh, у нас недавно была история одного клиента uh, из, по-моему, из Испании. Ну, испаноговорящая страна, либо это была Латинская Америка, либо Испания. Uh, клиент не знал, как начать продажи 30X. Uh, и тут он нашел клиента, гольф-клуб. Uh, он пришел в гольф-клуб установить им 30X, Условие гольф-клуба было такое, что они устанавливают аппликацию каждому клиенту, чтобы у клиента было удобство, когда он находится э, на своей площадке, гольф-площадке, она достаточно далеко, чтобы он мог быстренько позвонить на ресепшн или оператору, э, ему нужно было закачать аппликацию 3CX. Так вот, условием нашего партнера было, чтобы он закачивал аппликацию сам лично, каждому клиенту. Он потратил достаточное время, каждому клиенту гольф-клуба он на его мобильный телефон закачивал апликацию 3CX, рассказывал весь функционал, что вы думаете, эти клиенты, естественно, клиенты гольф-клуба, это предприниматели, им это понравилось, они стали давать ему визитки, они стали его спрашивать, а можешь ли ты у меня в офисе установить 3CX, и сейчас этот клиент является титановым партнером. Этот наш партнер стал титановым, потому что у него появилось огромное количество клиентов только из одного первого гольф-клуба, в который он пришел с решением 3CX. Поэтому история успеха есть. Очень важно не упустить этот момент, увидеть этот шанс и использовать его. Да, я, я всем вам желаю найти своего уникального клиента, найти свой уникальный шанс и не упустить возможности. Да. Ну, естественно, я всегда готова вам помочь, я заинтересована в том, чтобы вы развивались, чтобы развивался ваш бизнес, поэтому всегда пишите, звоните, я буду рада. Если необходимо что-то очень срочно, например, в какое-то, не знаю, после рабочей, время после работы, пишите мне e-mails и в сабжекте пишите ASAP. Да, что очень срочная, не требующая отлагательства, да? потому что временные рамки у нас разные. Я знаю, что Екатеринбург, Владивосток, Грузия, то есть у нас очень разные временные рамки, и мы, иногда необходимо решить вопрос, который уже не вписывается в мое рабочее время, но я всегда готова помочь вам. Ладно, коллеги, мы уже начинаем перетрачивать наше время. Спасибо вам еще раз большое за то, что присутствовали сегодня на вебинаре. Всего вам хорошего, удачи и ждите от меня письма со всей информацией. Спасибо вам большое. До свидания.